Привет всем меня зовут Данил вы на канале Заблатовец сегодня я расскажу как устроиться вот в Яндексе Ду и Delivery Club. Достав Delivery вот тут будет схема которую я вставлю при монтаже заходим в заходим в приложение Яндексе, Да или в приложение Яндексе Да Телефон. Заходим э, в такой раздел, как стать партнером. Заполняем э, эту анкету, которую нам показал сайт, либо приложение, и отправляем на мандарат. Если вы боитесь отправлять какие-то данные, я вас уверяю, они кроме э, Яндекс, Еды никуда не денутся, также и в деле рекламы. Отправляйте все данные, как я, например, Данил Данилович Данила, Копию паспорта, либо номер паспорта ННН и так далее. Это 01116 и так далее так, и тому подобное. Также в Delivery рекламе. После модерации вас пригласят в офис Яндекс, либо Delivery реклама и тогда уже вы заполняете анкету уже работника Яндекс еды или Деливери. потом вам выдадут форму рюкзак с номером и вы пойдете на работу. сразу скажу, если вы подойдете к любому доставщику либо Яндекс еды, то тому человеку тому человеку дадут Тысячу рублей как приветствующий как приветствующий подарок, так же, как, так же и в Диливери Клубе. Так и в Диливери Клабе подходите к любому доставщику этой компании. Он э, заполняет за вас, можно сказать, форму. Но не так просто. Вы все равно э, заполняете форму. Потом вас да, э, просят в приехать в офис к ним. Потом вы опять же делаете, заполняете форму, потом вы примите на работу. Вам выдадут кофту, куртку и замрую кузак с номером. И приложение которое скачивается на телефон и вы приняты на работу ставьте лайки подписывайтесь на канал если в вы... ставьте лайки подписывайтесь на канал если эта информация была вам полезна подпишитесь на канал и напишите об этом в комментариях всем удачи и всем пока!